Здравствуйте дорогие друзья, добро пожаловать на мой канал, который посвящен работе в интернете, в частности добыче и заработку биткоина. Но для того, чтобы сохранить где-то свои сбережения биткоины, мы должны создать электронный кошелек. Если открыть официальную страницу, официальный сайт bitcoin, то нам предлагают три кошелька на выбор. Мы можем установить Mobile, Android, AS, BlackBerry кошелек у себя на смартфон или ПК. Мы можем выбрать доступ ПК, Mac, Linux или онлайн кошелек в интернете. Конечно, самый надежный, это если мы будем использовать кошелек у себя на компьютере, где доступ будем иметь только мы, но, как показывает практика, гораздо удобнее использовать именно онлайн кошелек, так как э, именно к нему мы всегда имеем доступ с любого места, где есть интернет, а пока ну, не всегда мы после своего компьютера. Поэтому в, этому, в этом видеоуроке мы будем использовать именно этот метод, и я бы рекомендовал использовать именно вот этот кошелек Blockchain Info. Почему он? Потому что он очень удобный, очень ну, как написано, дружелюбный к пользователю. Вот, если вы перейдете по вкладке, по аннотации, которые вы будете видеть на видео, или в описании под ним, вы попадете вот на этот сайт. На самом деле создать кошелек очень просто. У вас, возможно, будет другой язык, тогда выбираете вот здесь русский или родной вам язык, переходите на вкладку «Кошелек». Здесь есть несколько таких э, кнопок, вкладок «Создать новый кошелек», «Войти» и «Страница поддержки». Мы нажимаем «Создать новый кошелек». Попадаем на вот такую вкладку, где вводим свой email-адрес Вводим, придумываем пароль и нажимаем кнопочку «Продолжить». Вот, появляется вот такое сообщение. Здесь очень важно скопировать вот это сообщение и ставить его себе где-то на компьютер. Дальше нажимаем кнопочку «Продолжить». И вот, нам на почту сразу приходит письмо мы его открываем и вот нам пишут добро пожаловать для того чтобы войти есть ссылка и мы кликаем по ссылке для подтверждения нажимаем войти вводим пароль который мы указали при регистрации и нажимаем открыть кошелек итак вот наш кошелек здесь в правом верхнем углу экрана э, показывается валюта на заднем плане биткоина. Если мы кликнем мышкой, то все поменяется. Сейчас у нас по нулях, конечно же. Вот здесь несколько таб-вкладок, э, это главная страница, мои транзакции. Здесь будут отображаться ваши э, ну, транзакции все. Здесь вы можете отправить деньги получить и импорт экспорт настроить что здесь важно вот это наш биткоин кошелек вот это это мы тоже копируем и вставляем где-то себе в блокнот на сайтах, которые мы будем регистрироваться, сайты эти будут требовать от нас указывать биткоин-адрес нашего кошелька. Так вот, нам нужно указывать именно вот это значение. Я точно не знаю, сколько здесь букв и цифр, но это не важно, просто копируем его и вставляем на сайте там, при регистрации, где нам будет нужно. Также мы можем настроить свой аккаунт. Для этого нужно перейти на вкладку Настройка кошелька, продолжить. И вот э, при входе мы использовали такой длинный идентификатор. Вместо него ввести здесь свой ник, придумать какой-нибудь псевдоним. Э, можем также ввести номер телефона. Здесь есть настройки. Там, э, когда нужно выходить с кошелька, время бездействия. Сможем настроить э, языки, местные валюты, уведомления, когда, скажем, будет приходить средства на кошелек. Вот можем включать смс-уведомления, уведомления, уведомления по, по электронной почте и так дальше. Можем менять пароли и э, все в этом духе. Ну, я думаю, здесь сложного ничего нет входе вот этот идентификатор если мы там в настройках укажем свой ник то просто будет достаточно указать свой ник и пароль от кошелька ну я думаю на этом мы закончим если у вас будут какие-то вопросы пишите в комментариях также я добавлю свой skype пишите подписывайтесь на канал ставьте лайки и всем пока